Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете об испытаниях путевой структуры в экотехнопарке Skyway, об инновационном развитии нашей компании, о ходе создания подвижного состава и новом приобретении производственного участка. А теперь обо всем этом подробнее. Эксплуатация рельсострунных путевых структур на территории экотехнопарка Skyway идет в тестовых режимах которые предусматривают периодические статические испытания. На этой неделе в Мариной Горке были выполнены очередные статические испытания легкой колтюбинговой путевой структурой провисающего типа. Здесь следует пояснить, что это испытания сооружений статической нагрузкой, величина и направление которой за время их проведения не меняются. Впоследствии будет осуществлена оценка технического состояния и эксплуатационной надежности наиболее ответственной конструкции сооружения путем всестороннего анализа полученных данных. Для повышения эффективности работы с инструментами 3D Experience Product Life Management совместно с коллегами из DASO System и IGA Technologies были созданы группы экспертов для отработки рабочих кейсов, аналитики и поиска решений. Такой формат работы помог поделиться опытом, разобраться с некоторыми особенностями и внести конструктивные предложения по улучшению системы. Тестирование платформы 3D Experience R2019X выявило появление новых полезных инструментов, которые будут востребованы многими подразделениями после перехода на новую версию, планируемую в августе 2019 года. С целью информационного обеспечения безопасности, функционирования рельсо-струнного транспортного комплекса Skyway. Сотрудниками компании разрабатывается аппаратно-программный продукт по автоматическому обнаружению забытых или оставленных вещей – пакетов, сумок, чемоданов, в частности, на станциях и вокзалах. На прошедшей неделе он прошел успешное тестирование. Использование данной системы позволит повысить безопасность функционирования как инновационных транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway в целом так и любых других связанных с ним объектов, например, аэропортов или железнодорожных вокзалов. На базе белорусского НИИ строительства проведены натурные испытания энергопоглощающего деформируемого страховочного тормозного устройства опытного образца высокоскоростного юнибуса, способного поглотить основную часть ударной нагрузки при аварийном торможении. Результаты соответствуют проведенным ранее теоретическим исследованиям и расчетам. Они в полной мере подтвердили правильность выбранной методики моделирования и оценки конструктивного исполнения узла. В экотехнопарке Skyway на эксплуатируемом в рамках ресурсных испытаний Юнибусе Ю4210 проводятся пусконаладочные работы модернизируемых систем транспортного средства в части дооснащения в соответствии с единым стандартом обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Разработан усовершенственный алгоритм работы системы охлаждения Юниконта, транспортного средства для перевозки контейнеров, в том числе морских, логика управления которой имеет ряд особенностей и отличий от предыдущих. В первую очередь, это наличие трех контуров охлаждения и, соответственно, ряда исполнительных элементов. Кроме того, система имеет большее количество теплообменников охлаждаемого электрооборудования, что связано с конструктивными особенностями транспортного средства при его эксплуатации в условиях тропиков. Также следует отметить, что немаловажным аспектом управления системой охлаждения является вопрос обнаружения отказов ее элементов, так как в процессе движения транспортного средства работоспособность такой ключевой системы, как система тягового электропривода, во многом зависит от отвода теплоты. Поэтому в разработанном алгоритме также представлены возможные пути обнаружения отказов основных элементов данной системы охлаждения в соответствии с проведенным DFMEA анализом. Для справки. Design Failure Mode and Effects Analysis — это метод, целью которого является улучшение конструкции на основе анализа потенциальных несоответствий конструкции с количественным анализом впоследствии и причин несоответствий. На прошедшей неделе началась финальная стадия отборочных работ и подготовка к демонстрации самого простого и легкого модуля на данный момент. На Экофесте 2019 можно будет не только непосредственно ознакомиться с изделием и протестировать удобство исполнения в соответствии с назначением, но и получить полную информацию о решаемых задачах и месте эксплуатации. Новым приобретением производственного участка стало эффективное устройство предварительной настройки и измерения инструмента Heime Microset помогающий оптимизировать процесс обработки, повышающая надежность технологического процесса за счет увеличения стойкости режущего инструмента, улучшение качества обрабатываемой поверхности деталей, уменьшение времени наладки и сокращение времени простое оборудование. При отсутствии такого устройства на производстве наладка и обмер инструмента происходит непосредственно на самом станке, а при его наличии наладку можно делать параллельно во время работы станка. Устройство оснащено двумя камерами с подсветкой и системой обработки изображений MicroVision UNO, что позволяет видеть режущие кромки инструмента в режиме реального времени в двух проекциях. Наличие моторизированной микрометрической настройки по оси C и автофокусировки с роторным энкодером позволяет производить измерение сложного инструмента в полуавтоматическом режиме. На объектах строительства SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Беларусь все идет согласно плану. Поэтому сегодня мы уделили время более мелким, но не менее интересным новостям. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий SkyWay за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. Ведь с такой командой успех не за горами. Строй SkyWay! Спасай планету!